Тебе же хочется разобраться. Конечно, хочется! Здравствуйте, уважаемые. Сегодня у нас очень интересные смеси на обзоре. Овощные смеси для приготовления котлет. У меня уже на канале были гороховые мутовые макароны. Какие-то из них я даже вмешал с мясом, так что это было не очень мутово. Эти рецепты будут, естественно, в описании. И, возможно, даже периодически выползать в подсказочках. Давайте обо всем по порядку, нужно проверить, подписаны вы или нет, а если нет, то что ж делать вот здесь подписаться, вот там же лайк, а в конце удивитесь, если не понравится. Естественно, колокольчик нужно прожать, чтобы уведомления приходили, так как выпуски могут выходить. Не, не регулярно, чем как всегда. Не забывайте писать комментарии, мне очень важно и интересно ваше мнение. Котлеты нутовые, котлеты гречневые, котлеты гороховые и форсоливые. Четыре вида. Смеси для приготовления котлет. И сейчас мы будем с вами изучать танец. Ну что ж, вот такой вот коробки. Сразу же чистая энергия, быстрого приготовления, сольные зерновые, гречневые, смеси неразарного, сухая, для быстрого приготовления котлет, без глютена. Мотовые ну, с глютеном. Гороховые с глютеном. его с глютеном. Но все без бленового и все такое натурально интересно. Давайте с гречневых. Состав крупа гречневая, чечевица, семена льна, экстрагированные. Пищевая ценность 100 грамм продукта: белки 15,9, жиры 6,9, углеводы 62,1, пищевые волокна 12 грамм. Энергетическая ценность 352 килокалории 1474 кг, ну как мне не особо. Да? Как бы не особо так. 100% натуральный продукт не содержит глютен. них можно использовать как наполнитель суп фарши смеси можно приготовить для начинки пирожков, вареников, голубцов, перцев, макаронтов, гарнира к мясным блюдам. А -а -а -а -а. Так. Советы и рецепты смотри на krtd.ru. К нему чуть позже на Мерусет. Из пакета получается 380 грамм фарша или 5-6 котлет среднего размера внутри упаковки находится только с ней для приготовления котлет. Другие продукты, изображенные на упаковке, приобретаются отдельно. Рецепт для всех один, поэтому один раз читаю, на остальных не будем зацикливаться. Высыпайте в посуду содержимое пакета специи, посолить, тертые овощи и изделий можно добавить по желанию. Добавить горячей воды, бульоны, и молока или сыводки. Тщательно перемешать, дать набухнуть несколько минут, еще раз перемешать. Сформировать котлеты по 1,5 см. Формировать а сухарях 3-5 минут на сковороде с двух сторон. Подавать желательно горячими соусами и Ну, как-то так. годности 12 месяцев, у нас нет на 300 грамм. Здрасте. сти. Здорово, все понятно. Теперь фасоль Состав. Фасоль семенная ячемини-голазерный. Петрушка сушеные зерна экструдированные. Пищевая цена 100 грамм, продукта белки, 19 жиры, 13,5 углеводы, 44,6 пищевые волокна, 16,3. Энергетическая ценность 354 кг, 1482 кг. Ну и собственно все то же самое, рецепт все такое. Далее, гороховые. Горох, чечевица, отруби овсяные, петрушка сушеные зерна экструдированные пищевая ценность 100 грамм продукта: белки 24, жиры 2,5, углеводы 42 грамма, пищевые волокна 17,9 грамма, энергетическая ценность 270 килокалорий, 1130 килоджоулей. Котлеты нутовые состав: нут, ячмень голозерные, семена льна экструдированные. Пищевая ценность 100 грамм продукта: белки 17,5 грамма, жиры 7,5, углеводы 47,5 пищевые волокна 13 грамм, энергетическая ценность 325 килокалорий, 1361 килоджоуль. Вот такой вот состав, вот абсолютно одинаковый для всех рецепт, э, технология приготовления. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла о крупной торговый дом, обладатель диплома премии правительства Санкт-Петербурга по качеству 2007, 2008, 2012 годов. Давайте-ка вскроемся, осмотрим, что это у нас такое. Натуре! в ней Вот таких вот два пакетика. Это пока отложим. И здесь подпишем буковку Н. Так, не перепутать, так как это у нас, ну, там, 150 грамм. Во а втором, подпишите, 150. Открываем снова. Теперь гороховые. Подписываем буковку Г. Посолевые. Буковка Ф. Гречневые. Буковка Гр. Гр. И давайте сразу расцепочки устраивать. Так, первый пошел у нас зеленовый сухарек. не ароматов, но вот чувствуется, что как да, ну, похоже на вещи муку с перемешку сухаря. Вот такая какая-то консистенция. Ну да, прям фасолью, фасоль пахнет фасолью. Вот такая вот фасолька у нас, перемешанная, перетравленная. Ну такой легкий аромат роха. Вот так выглядят вот, эти хлопушки. Здесь вот прям, да, планировочные сухари. Вот такая вот консистенция интересная. Ну, что ж тянуть? Белом зачайником, заливать и заправлять, а также кое-что будем добавлять. А дальше вопрос с техники. Ясно? Каждую тарочку нальем по 30 примерно миллилитров своего соуса. Соевый соус даст нам Это будет прикол тесно стопутник. Естественно, сейчас мы туда еще и в каждую поднатрем на трем чесночечку. Анис. Я тебя базарю. с анисом будет потрясающий. Немного базилика, тут есть в Розмарин, естественно, сушеную круг. И немножечко черного перца. До такой соли добавлять не будем, я даст своего. Ступим. Начнем сначала э -э с гречки. В первую очередь будем добавлять да, наши сухие специи. Все на глазах, Полная импровизация. Как вам больше нравится. Далее, свежемолотый перец и трем чуть-чуть чеснока. Ну, а теперь, собственно, я кипяточек. Немного соевого. Мешаем. Отправляем настаиваться все, как мы просили по инструкции, несколько минут. Отправляем фасоль настаиваться, запариваться, переходим к следующему. Да и у нас гороховые по порядку идут. Ну и напоследок замутим нутовые. Ну, давайте теперь приступим к формированию наших котлет. Несколько несколько минут прошло. И теперь мы будем делать, наверное, даже двумя способами. И в панировочных пухарях. И в кукурузных хлопьях попробуем и так, и так. Кукурузные хлопья на распродаже в Азоне взял за 72 рубля. Не понял, зачем, увидел, что хватает скидкой. Я их обычно не ем, но вот думаю, что сейчас они мне как-то пригодятся. Ролик на распаковку огромной кучи заказов товаров с Озон от 11, 11 и черный 55 вот здесь вот и в описании две части переходите, смотрите, что-то оттуда полезное было ухвачено, действительно что-то какая-то дичь. В общем, переходите, смотрите, озон, козонь, это удобно. О-о-о, Лопушки интересные такие. М -м -м, прям вообще ничем не пахнет. Начнем формировать наши харчи. Вот они, наши первые нутовые. Вот такая вот смесь получилась, настоялась. Теперь давайте из этого что-то лепить. Довольно плотная такая вот. Я думаю, по четыре вот таких небольших котлетки если этого у нас получится. Где-то вот такой толщинцы. И в сухой лицо. Оп. Такая вот красивая, интересная получается в фузуных лобьях. Продолжали. Далее гороховые. какая такая интересная, как прям как, будто шоколад такая по плотности масса получилась. Воды во всюду одинаковая из-за состава самих хлопьев а и поэтому э, консистенция разная. Вот э, гороховый прям что-то пожиже, а эти вот прям такие аппетитные лепешечки. 5 Отправляем жариться. Увидимся на дегустации. Ну что, ж, дорогие друзья, наши котлетки готовы, обжаренные и выглядят примерно вот так. Пока котлетки наши острова а доходят до приемной температуры. Давайте пару слов с сайта, несколько выдержек вам маскиру. Естественно, естественно, он будет в описании. Вы можете перейти посмотреть информацию. Но некоторые важные факты вам скажу. Поподробнее. Поподробнее, пожалуйста, посмотрите на сайте. Крупный мой торговый дом. Раздел вакансий присутствует. Очень интересный. Оказывается, в Тоснинском районе находится производство, это однозначно-таки недалеко, и по чем там предлагают заработать? М -м, как интересно. 25 комплектовщицам, женщинам и 30 мужчинам, подсобникам по 5 девочки с 9 до 8 предлагают зарабатывать. Что за э, нищебродские зарплаты в столь компании? Как говорится, разбогатей на этих ублюдках. Вот такое вот в них вот отношение, зато хотя бы честно, да? Давайте-ка, собственно, приступим к дегустации наконец-то дождались Посоливые, нутовые гречневые гороховые по одной так так так и так взял и в такой в такой банировочке давайте попробуем стаусе стоя какой-то я прям чувствовал что подойдет ему так и прям быстренько на одну часть сметаны две части майонеза два зубчика чеснока один небольшой гормишон для соломатости, свежемолотый перец, и все, пожалуйста, соусец готов. Попробуем фасоли в обычных панировочных сухарях для начала. Скажу вам так, если бы не добавлять никаких специи и не подливать соевого соуса, соус, наверное, было бы очень сухо и не так ароматно. В целом, приятная консистенция. Вот она, фасоличка. А без соуса... Ну да, да, да, аромат приятно, Вкусно, Далее отведаем нутовую, она у нас пошла в его стацию в кукурузных хлопьях. ничуть не хуже, довольно интересно нутово. ну да, да, да, да, да, да. соусом прям вообще потрясающе, как планировка кукурузные. Хлопья, но не уверен, что это самый лучший вариант. Они не сильно размягчаются, остаются хрустящими, но тоже имеет место быть. Ну, такой вот, как да. это хорошо. А теперь у нас гороховая. Гороховая как-то более мягко получилась, ведь везде одинаковое количество ну, специй, воды, вот этого своего было. Гороховая как-то помягче, но чувствуется, что она прожарилась, Хорошо, хорошо, хорошо. Все необычно, все интересно и все... Питательно, вы же помните, какое количество витаминов было, да, витаминов, это имеет место быть. И давайте-ка завершим это все гречневой котлеткой в кукурузных хлопьях. Она прям что-то разваливается, так мальца мольца У гречневой как-то вкус поярче, вот именно вот как... грубый гречневый. Ну это хорошо, ну это хорошо, еще конечно, прям потрясающе именно для этого. Подведем итог. Торговый крупиной дом производит очень интересную продукцию. Естественно, их можно приобретать для смешивания и с овощами, и для изготовления каких-то блюд, на сайте есть рецепты с этими их смесями какие-то. мы же взяли ортодоксальный, да, вот самый, основной, который, вот, собственно, и основа этого всего. Есть взяли за основу котлеты. Добавили насыпь специи, соевого соуса, чеснока, и это получилось ароматно. Можно было бы еще прям туда ручку, наверное, может быть какой-то зелень прям внутри, или жели так аккуратненько, и это, я вам скажу, имеет место быть. Одна такая пачка, у них там клевала стоимость, стоит от 140 до 150 рублей. И это очень неплохо, учитывая, что с одного из двух пакетов, что находится в пачке, получилось 4 котлеты. За такие деньги, я думаю, это имеет место быть, это хорошо. Также для тех, кто не веган, это тоже можно использовать как для разнообразия, как для добавления к мясному фаршу, как он будет да, подсхватывать, придавать плотности. Супер, они вот говорят, можно его туда закидывать, типа, да, как вот перпюрашный -пёр порошочек для густоты. Тоже, возможно, будет интересно. В общем, это имеет место быть. Это прикольно, это хорошо. Такие дела, ребята. Подлеты интересны, как смесь когда других продуктов не зайдет. Спасибо за просмотр. Пока.